Всем здравствуйте, ребятки! Вот я уже зашел в лес. Лесная фея. Как я вам и говорил, то что я пойду на заброшку. На неизвестную заброшку. Устал подниматься в сопочку. И пойду я на среза, как смотрел на карте. Через сопочки и все остальное. Все вы в дальнейшем увидите. Смотрите до конца видео, что мы там Найдем, что мы увидим, что нас ждет впереди. Ну вот, ребят, вышел я на дорогу сквозь лес. На нас И вот она уводит как раз, наверное, к тому зданию, которое заброшено очень много лет назад. Я даже сам не представляю, сколько, чего и как. И что меня ждет вообще впереди. Потому что нету ни адреса этого здания, ни описания, что там было, что там делалось. Может там была шахта какая-нибудь, может там было, я не знаю. У меня нет на это объяснения, ребятки. Но мы увидим все в самом видео. Вот прохожу какие-то обломки здания. Стоят сваи. Ну, все сломано. Вот, ребята, те здания, которые были показаны на карте. Ну, не то здание, к которому я иду. Там, если вы хорошо рассмотрели, был пятак. Разрух. И вот они, ребята. Вот я к ним уже подошел. Да, конечно, тут варварство было конкретное. Все разбили, все разрушили. Остались одни стенки до сваи. Вот, ребят, стою я уже на этом месте. Ну и сейчас двинемся вот в ту сторону. Вот какое-то здание, я не могу понять, то ли это оно, то ли это не оно. Ну, будем надеяться, то что скоро придем уже туда. Ребята, скажу проще, это здание работает. Нет адреса, и всего остального я не могу вообще быть. Да. Здание в обычном состоянии. Стоят машины. Я туда ближе не подходил. Но сейчас попробую подобраться поближе, узнать, что здесь вообще находится. Вот шел, наткнулся еще на одни разрухи, ребята. Непонятного происхождения. Просто стоят плиты, монолит. И все. Я даже не знаю, что тут внутри. Обычные стены, наверное. Какие-то катакомбы непонятные. Все разбито. Что-то здесь было. А что неизвестно. здание все-таки функционирует, работает. Но, ну, все хочет. Ребят, а все, что было обозначено дальше на карте, это Лепка, обычная станция. Я до нее дойти успел, а вот за ней есть здание. вот Там может быть что-нибудь интересное, и оно вроде не работает. Ладно, посмотрим, есть ли туда дорога, может быть, пойдем туда. Вот такая кучка утылок только попалась мне на пути. Ребят, то здание, которое находится за ЛЭПКОЙ, до него добраться очень тяжело видимо подход к нему не с этой стороны находится а со стороны штыкова его еле еле видно если вы видите он прям наверху флэпки самочу чуть-чуть его видать. туда мы сегодня точно не пойдем ну вот ребят обошел я здесь все вокруг да, Не нашел я то здание, которое хотел я найти Сколько впечатлений было перед поездкой сюда Хотел увидеть, найти, показать вам Но, ребята, извините Все, что я нашел, это вот эти вот руины Но я все равно вылаживаю это видео Так как я попробовал Приехал, пришел сюда И попал вот на такую situation Ну, теперь что? Надеюсь, в дальнейших выпусках уже буду внимательнее. Ну, а так, что сказать, ребята. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь. Будем искать что-нибудь иное. Красивое, заманчивое и разбитое.